А у нас на дорога! Есть? Есть, ты парнем, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, Есть? Да. бьюха, бьюха, бьюха, проверка документов. Просто документ, что ли, показать? Да. На основании пункта бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, бьюха, так, шашлык? я извиняюсь, да? документы были уронены в говно. Кошачьи. Пакетики. Документы я передаю в руки. Покажите В руки берите. А? Не разговаривайте со мной на ты. Я с вами на вы разговариваю. Так заслужить а? надо, чтобы я а? с тобой на вы а? разговаривал С вами разговариваю. На вы". Документы важно, будешь брать, я вижу. нет? Я увижу их, все в порядке. Здравствуйте. Здравствуйте. Я что-то нарушил? Нет, для проверки документов. На и владение транспортным средством. Ну, товарищ водитель. Да, я слушаю вас. Будете предъявлять документы или нет? Конечно, обязательно. Какие у вас документы интересуют? Водительская ваша. Что вы с ним будете делать? Водительское. Ну хотя бы просто его взять и посмотреть. Вам надо дать его в руки? Ну как, есть же такое правило же? До передачи, передать. Слово передайте, посмотрите, это даже два разных слова, правильно? Да не вопрос. Ну, водичка-то можно посмотреть. Можно? Но ну, оно у меня хранится в другом месте. Где это? Блин, в трусиках. Блин, в трусиках, да? Да. Ну, водичка-то можно ваша поставить. Да можно? Ну. Вот смотрите внимательно. Я его оттуда, я вам все показал. Водительская у меня в трусиках возле ПИСа лежит. Вообще прикол, да? Пожалуйста. Переверните водительская-то. Ну, Надя, возьмите. Страховка-то есть у вас? Конечно, как бы думаете. вас посмотрим. Надя водительская, смотрите. Верните мне документ, свидетельство. Если вы его посмотрели, оно не это самое, нормальное, если все. Да, положите вот так вот документы ваши. Водительское удостоверение ваше? Ну, я вам передаю в руки. Оно упадет отсюда. Ветер дует. А, то есть оно упадет, да? Конечно. замораются. Мои же документы. Давайте стоколку-то посмотрим. Да, давайте. Такую документы я сейчас посмотрю, посмотрю. стоколочку, потом ваше водительское в водительская Давайте водительское. Где у вас? Да здесь оно, вот оно, водительское. То есть, даже так, да? А как? А как вы хотели? все дела. Вот так вот. Все, пацаны, всего доброго, хорошего вам дня. <связь> <Тихо>. <связь> It sucks. <laughs>